Приветствую автономы и лица с нетрадиционной пищевой ориентацией. Сегодня у нас много всего. Начать бы хотел, так сказать, пролог. Я говорил уже, что не занимаюсь политикой. И, в общем-то, как можно заниматься тем, чего нет, так как такой дисциплины, как политика, ее не существует. Во всяком случае, попробуйте найти в России какой-нибудь университет или институт политики, да, где бы готовили политиков, и вдруг они... Образуются политики, института нет, дисциплины нет, политики есть. Я пришел к выводу, что есть только экономика. А политика это просто такая ширмочка, за которой вся вот эта экономическая движуха и происходит. Ну это так, цветочки, пролог. Разговор пойдет о другом. Разговор у нас пойдет о манипуляции и манипуляторах. Ну и то, что с ними связано начну с того, что есть в восточных, так сказать мудростях, такие вещи как нужно иметь максимум там 8 вещей вот есть такая, у них тоже не то чтобы дисциплина, такое высказывание да, минималистское что человеку нужно там 8 вещей, больше 8 это уже перебор, что там типа у этого Махатмы Ганди вот. Было то ли 7 там вообще вещей То ли еще меньше Там что-то книжечка, очки, тросточка да, Ну его это сари, Что-то вроде этого Ну здесь, друзья, хочу сказать Такую простую вещь Дело не в том, сколько у вас Вещей, а ваше отношение К ним Так сказать, привязанность к этим вещам Обладание Желание обладать этими вещами То есть, если вы Втягиваетесь то, ну, хоть у вас две вещи, но вы к ним так привязаны, что готовы жизнь за них отдать. но ну, это втягивание. А у кого-то миллион вещей, да? но у него нет желания такого вот обладать ими. Он в них не втягивается, он развернулся и ушел. И все. Вот. Поэтому дело не в том, сколько у вас вещей, а дело в том, втягиваетесь вы вот в это желание обладать этими вещами, насколько вы к ним привязанный. И вот здесь мы плавненько как раз подходим к манипуляции и манипуляторам. Как понять, что вами манипулируют? А очень просто, господа и господа автономы. Понять, что вами манипулируют, это значит, вам пытаются рассказать, что что-то важно, что это имеет какую-то важность. Это как раз к вопросу о втягивании как понять, что вы втягиваетесь. Вы втягиваетесь, когда это вас захватывает, когда для вас это становится важным. Все, вы втянулись, вы предмет манипуляции, вы же вами манипулируют. Это однозначно. Не нужно вот бояться исследовать какие-то вещи. Ну, как говорят, это там приманка, вас поймают и так далее, это вбросы, да неважно, вброс это или не вброс. Ну смотрите, вот а, многие рыбаки замечали, да, червячка приманку на крючок, рыба его объела, крючок голый, рыба не поймалась. То есть ну можно так? Ну можно. Вот. Соответственно, ну или мышь там в мышеловку, что никто не встречал голые мышеловки. Муж приманку съела, но не поймалась. Было такое? Было. Можно так? Можно. Вот, Кто-то скажет, ну можно же отравить, и у мыши нет шансов. Ай-яй-яй, есть шансы. Вы же не мышь. А люди часто себя какими-то ядами, соответственно, в мелких дозах, малых дозах едят, целенаправленно повышают эту дозу, и потом их очень трудно отравить. Либо у них такой иммунитет, что тоже вот у них к ядам иммунитет есть, и тоже их трудно отравить. Так что это тоже не факт что такой приманкой можно сразу человека и раз и отравил. Вот. Поэтому здесь другое. То есть вот вам критерий. Если для вас что-то становится важным, вы втянулись в это. Все, задумайтесь об этом. Вы уже объект манипуляции. Вот, вами манипулируют. Вот. Но здесь хочу сказать... Нужно ли так бояться манипуляций? Ведь что, по сути, вся наша жизнь – это взаимодействие? Манипуляция – это взаимодействие. Представьте объект, да, который не подвержен манипуляциям. Абсолютная свобода, который, скажем так, звал Карлос Кастанеда. Да? Вот. Он не к абсолютной вообще свободе. А вообще, давайте представим абсолютную свободу. Это невозможность, вот шарик, да, который абсолютно свободен, от чего бы там не было. То есть вы не можете взять этот шарик. У вас не может быть с ним сцепления, он для вас бесполезен. Вы не можете с ним взаимодействовать. Так же, как и для этого шарика все бесполезны, он не может взаимодействовать ни с чем. Он артефакт, вещь в себе такая вот. И все. Ну, нужна такая свобода, стремитесь к такой свободе? Ну хорошо, стремитесь, вот, тогда вот, для вас будет все неважно. Но, то есть вы выпадете из социума, будете такой вещью в себе. Так, наверное, тоже можно, кто-то так живет, вот. но это уже не жизнь, вот. к этому мы сейчас тоже подойдем. То есть, в манипуляциях на самом деле нет ничего такого, какого-то плохого, все мы кем-то манипулируем, чем-то, нами кто-то чем-то манипулирует. Вот этот шарик, как только он пложно ножку свою выпустил, да, во внешний мир, вот. Он начал с чем-то сцепляться, взаимодействовать. И вот эта ложная ножка, ну не зря же вот такие вот вещи называются манипулятор. Да? Вот. Происходит манипуляция. И через эту ложную ножку, соответственно, можно манипулировать на этот шарик. Все, как бы дырочка проколота, шарик появился на горизонте, можно им уже манипулировать. Вот. Это здесь весь вопрос в том, что взаимовыгодная манипуляция или нет. Вот. И здесь небольшое отступление сделаю по поводу того, что как нами манипулируют. Например, еще нам говорят, что а, вы рабы того или этого. Ну, То есть вы рабы государства. Так, стоп. Раб это кто? У кого есть кто? Рабовладелец. Государство что? Наш рабовладелец? То есть оно может нас продать другому государству? Нет, не может. Не может нас продать государство другому государству, значит, уже не рабовладелец, да? А вы можете из одного государства гражданство получить другое? Можете. А может ли раб сменить добровольно рабовладелец? Нет, не может. То есть вот вам уже манипуляция вашим сознанием, навязывая вам, что государство, ну, это расшатывание начинается, да? Что оно рабовладелец, а вы рабы в государстве. Ну, это бред. Это манипуляции вашим сознанием. Или что привычки, вы рабы своих привычек. Опять же, кто выгодополучателю привычки, что есть воля? Она выгодополучатель, что ли? Очевидно, что нет. Вы добровольно можете сменить привычку? Можете, а рабовладельца нет. То есть опять манипуляция в вашем сознанием. Вот только и всего. Вот это небольшое отступление. Итак, с этим мы разобрались, важность. Да? Теперь, что же на самом деле, какой есть критерий в этом отношении? Получаете ли вы удовольствие или радость? В чем разница? Удовольствие – это то, что касается физического тела, радость – это когнитивная, да, мыслительная вещь. Вот. То есть, если вы получаете удовольствие или радость от процесса вот. ну, То, что вот как бы значимо в этом вопросе да? Если вы получаете, то значит вы живете вот. Потому что, как сказал Декарт Я мыслю, значит я существую Не значит я живу, понимаете? А существую То есть, если вы просто мыслите, вы ну, просто существуете, вы не живете а получая радость или удовольствие, вы, соответственно, живете. То есть вот в этих процессах, когда вы получаете радость или удовольствие, то вы втягиваетесь, да, вы втягиваетесь, для вас становится важным получать вот это, да, важно получать радость и удовольствие. Вы втягиваетесь в процесс под названием жизнь. Для вас это становится важным. Если не важно, жизнь, умереть то все, вы существуете, как бы и все, просто существуете, это а, просто сознание, где вы не испытываете никаких ни радостей, соответственно, печали, чего-то еще, от удовольствия, ничего вот этого вот, ни чувства, ни, ни эмоций, ничего. Это просто сознание, вы существуете, можно просто существовать, каждый выбирает, как говорится, сам для себя. Это вопрос комфорта, что ли, склонности. Вот. И только и всего Комфорт и склонность. Кому как комфортнее? Вот, вот и все, в общем-то. Так что не хотите, чтобы вами манипулировали? Посмотрите, стало ли для вас это важно? Вот. Если кто-то вам навязывает важность чего-либо, все, значит он вами старается манипулировать. Вот. Как говорил там, один человек, мой ну, начальник. Когда вам говорят, кому-то надо, да, вот. кому надо. Вот кому надо, пусть тот и делает. Вот. Мне, например, не надо. Если хочешь, чтобы мне надо было это делать, ну, значит, надо как-то это простимулировать. Вот такие моменты. Ну что ж, друзья, на этом все. Уважаемые автономы и лица с нетрадиционной пищевой ориентацией, на этом стоп. До следующего видео.